Друзья, всем привет! Это моя первая рыбалка по открытой воде в этом году. Можно сказать, что это уже весенняя рыбалка, потому что сегодня уже 20 февраля. Практически вода чистая. Единственное, что мы через протоки выходили вот сюда, в Каховское водохранилище. И на выходе в одной из проток было много льда. Ну вот крошки льда, которые нанесло именно с большой воды Метров 30 было ее, и двумя лодками мы постепенно-постепенно разбивали его, но в итоге жажда порыбачить, увидеть первые поклевки, да и вообще просто находиться на воде все-таки преобладала. И мы шли на риск все-таки порезать облет, а достаточно острый лед своей ПВХ Но все же мы выбрались, и я нахожусь здесь, в камыше. Я не знаю, что здесь будет по рыбе, может карась, может плотва. да это по сути не важно, хочется просто на поплавочек попробовать половить рыбу, можно сказать, что зимнюю, весеннюю рыбу. В общем, ребят, и с Настя. у меня 4-метровая удочка, моя привычная, леска 0,25, буду пробовать ловить на два крючка и поплавочек, наверное, храма 4 поставлю, может потом поставлю храмовый, ну, если ветер будет позволять, в принципе, чтобы нормально было закидывать. Из прикормки у меня будет покупная прикормка. Я в процессе покажу какая. Ловить буду на парыш. Все, поехали. Мешать буду вот такую прикормку. Немножко ее осталось. Я ее вымешаю. И потом буду, соответственно, вот такую покупную прикормку. довольно неплохая, хорошо пахнет и замечательно пылит. Много мешать не буду, для того, чтобы рыбу не перекармливать. Ну и соответственно, чтобы пустую всю прикормку не выбросить а ну-ка сейчас понюхаем эту Так, это карась сладкий М -м, пахнет так приятно я даже не знаю не печеньем пахнет а вот что-то фруктовые какие-то нотки и довольно-таки крупная фракция, ребят. Вот, можете видеть, именно пшеница или что-то такое. Замешаю совсем чуть-чуть, буду закармливаться вот в это место. Сейчас немножко прогребу, так, чтобы не плюхать. Напылю немножечко и Все. Сейчас она немножко настоится, но ну, я, в принципе, шары закатывать не буду, я буду ее так с руки прямо буду ложить и чтобы она пылила, сейчас посмотрим, кстати, как пылит, ну, довольно неплохо. А, кстати, ребят, вот этот это дрючок, который лежит у меня в лодке, именно она помогла пройти туда лед, то есть я на корму <coughs> вылазил и и могла пройти я ее выкидывать не буду, потому что на обратном пути мало ли, опять придется тянуть опять придется ее применять Зачаровывающее зрелище поплавочек после зимы кайф гад я место именно выбрал это немножко зачистил его от камыша точнее от рогоза глубина примерно один метр закормил немного но соответственно попылил Карасик здесь входит, то есть его видели, вода вот достаточно такая прозрачная, и карася видели, посмотрим что будет отклевать, пока что камыш не шумит, то есть видно рыба либо не зашла, либо стоит и ждет когда солнышко больше пригреет, тогда она начнет более активничать. Еще немножко посижу, если что буду двигаться, то есть мест много, буду пробовать. Там закидывать, кормиться. В общем, искать буду рыбу. Планирую где-то в этом районе это все делать. Потому что большие дистанции преодолевать сейчас не хочется. Потому что, думаю, ну, если рыба есть, то она здесь есть. Потому что это первые кусты э, с Каховского водохранилища. Это, грубо говоря, как с моря, да, заходит рыба. Это первые камыши. Вот ребятки, видать, ищут рыбу. А может все сетями все закидывают. сменил место потому что на том месте поклевок не было я конечно не уверен что и здесь они будут потому что пока я заходил этот камыш рыба никоим образом не показывала что она там есть то есть камыш не шумел Но буду пробовать почему что я зря что ли греб сюда 40 минут пробирался через лед все равно посижу попробую половить может что-то и подойдет ближе к 12 часам. Сейчас уже порядка 11 по-моему, часов дня. Может к 12 расклюется, может к часу. Но я планирую еще пару часиков побыть на воде, а потом уже буду собираться. Чтобы пока солнце есть, нормально вытащить лодку, помыть ее. Но пока я сосредоточен полностью на рыбалке. Наблюдение за поплавком добавляет удовольствие. Поэтому все еще впереди. Вот такой пучок. Сейчас попробую рыбы предложить. Посмотрим, соблазнится или нет. Кстати, ловлю сегодня на вот такой поплавок. Это старый, еще отцовский поплавок, который был сломан. Вот не было вершинки. Сделал на быструю руку вершинка из толстого стержня с подручки. Там разукрасил его. И в принципе все готово. Поплавочек на 4 грамма. Ну, такой каструбатый, конечно, но все же. Не люблю скользящие поплавки. Но вот поплавок, который имеет две точки крепления, его удобнее ложить именно в какие-то небольшие прогалины. Довольно-таки удобная штука. Ребят, еще хотел несколько слов сказать про вот эту прикормку. Довольно-таки классная прикормка. Продается она в магазинах аврора Это сеть таких мультимаркетов у нас. Сделана качественно. Вот здесь на обратной стороне. Даже расписано для новичков, как замешивать ее. Вот какие еще виды есть. Я, кстати, вот такой чеснок-чебрец брал. Летом использовал. Ну, Классная штука. В общем рекомендую ее. Это не реклама, это просто ну, то, что можно купить. Стоит она недорого. Не надо переплачивать там за какой-то брейн. Я не знаю, там еще какие там крутые прикормки есть. Отличная прикормка, хорошо пахнет, хорошо пахнет, Плюс имеет крупную фракцию достаточно, именно вот этот карась сладкий подойдет я думаю для ловли карпа на сегодня все к сожалению поклевки я так и не увидел просидел порядка трех часов закормил три места и к сожалению ни на одном не было поклевки рыбы в камыше еще нет карася единичного видели но видели естественно только спинки карася то есть так это было не стайна а две-три особи вот так вот они проходили и все, то есть пока что еще сюда не зашла рыба. Здесь по весне как правило, всегда заходит и тарань, и карась, то есть очень интересно, можно здесь половить. Кому видео было полезным и интересным, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, для меня это важно. Пишите комментарии, даже с критикой, в последнее время критики достаточно много в мой адрес, ну да ладно, не ошибается тут ничего не делает. К некоторые критики буду прислушиваться, к некоторой, соответственно, нет. У меня есть также свое мнение. В общем, ребят, до новых встреч на рыбалке. Пока.